Здравствуйте! С вами Екатерина Клопенко, и сегодня у нас новый урок по Telegram, а вернее, Telegram плюс Инстаграм. Вы уже знакомы с Telegram, и вы знаете, и если еще, конечно, не пользовались им, то а, обязательно узнаете об, об этом э, величайшем мессенджере. А если вы уже пользовались Телеграмом, да, то вы знаете, что э, в Телеграме существует множество ботов, которые способны решать много-много э, разных проблем. Начиная с Инстаграма, контакта, ну и, конечно же, самого Телеграма. Ну, из каких проблем? Например, да, вы понимаете, что когда вы пишете текст э, или свой пост, допустим, э, на несколько социальных сетей, например, вы его готовите ВКонтакте, да, э, вы его красиво оформляете, делаете пробелы и так далее. И вдруг, когда вы копируете э, данный текст и вставляете его в Инстаграм, он получается сплошным. Что же делать, как эту ситуацию исправить, как сделать так, чтобы текст, который вы будете вставлять в Telegram, уже готовый, да, в Telegram текст, сразу же был красиво оформлен со всеми пробелами, со всеми абзацами и так далее. Ну, во-первых, давайте, ребята, перейдем с вами версию мобильного телефона, для того, чтобы нам было удобно работать с компьютера. Ссылочку как на видео, как перейти в версию телефона на компьютере, я вам оставлю под этим видео, и дам подсказочку. Это потом вам пригодится, будет очень удобно. Итак, ну, во-первых, давайте загрузим фотографию, которую мы опубликуем и напишем к этой фотографии пост. Далее. То есть вот сюда мы должны э, написать свой пост. Пост у меня, естественно, уже заготовлен. То есть когда я пишу пост для Инстаграма, э, я его вначале пишу отдельно, а потом уже вставляю э, в Инстаграм полностью текст. Вот здесь э, в своих закладках, в личных закладках, в своем мессенджере, да, я уже подготовила пост. Посмотрите, он оформлен красиво, абсолютно со всеми э, пробелами, отступлениями и так далее. Как сделать так, чтобы точно в таком варианте у нас наш текст попал в Инстаграм? Выделяем текст, копируем, да? И заходим в бот текст 4 инста. Что мы здесь делаем? Мы вставляем наш текст, который мы только что сделали, да? Просматриваем, все ли нас устраивает с вами, да. Если что-то не устраивает, мы можем спокойно здесь дописать. И отправляем данный текст э, к данному боту. Теперь мы должны скопировать текст. Именно уже у этого бота, да, и вставить текст в наш Инстаграм. И вот вы видите, да, когда я пролистываю, вы видите, что у меня уже сохранились пробелы и абзацы. Ставим так. Дел позицию. Добавлять мы с вами не будем. И пишем «Поделиться». Выполняется публикация. Публикация есть, конечно же, обязательно не забудьте поставить самим себе лайк. И теперь давайте посмотрим, как же у нас будет выглядеть текст. Текст выглядит точно так, как мы и задумывали, Со всеми пробелами, со всеми абзацами. Все очень даже хорошо. Поэтому пользуйтесь данным ботом. Ссылочку на бота я, естественно, оставлю после этого, под этим видео. Изучаем дальше Инстаграм, изучаем. Точно так же дальше Телеграм. До новых встреч. С вами была Екатерина Клопенко.